В этом уроке переходим к следующей главе, которую я назвал Тактикой и контроль рисков». Я уже понимаю, что вам хочется начать торговать, и я тоже уже готов перейти к стратегиям и начать реально торговать, получать некий драйв, получать прибыль от нашей торговли, но рекомендую вам обязательно эту главу не пропускать, а просмотреть. Почему контроль рисков очень важен? Потому что имея в руках отличную стратегию, которая приносит профит, но действуя неправильно, неразумно, непоследовательно, вы можете свести все на нет. И действительно, имея в руках прибыльную стратегию, можно терять деньги. Таких примеров я насмотрелся огромное количество за весь свой опыт присутствия на бирже, на биржевом рынке, потому что участвовал в обучении трейдеров. Многих в обучении использовал торговых роботов. Я покажу, как при по помощи роботов можно контролировать ваши риски и учить вас в дисциплине. Это все очень важно, и эта глава очень важна перед тем, как мы уже приступим к изучению непосредственно стратегий, которые могут использоваться на, в скальпинге, которые могут использоваться на биржевом рынке. Этот урок это посвящен мани-менеджменту и риск-менеджменту. Очень часто эти понятия вообще путают, хотя это совершенно различные вещи. Money management ⁇ это более общее понятие. Я не люблю вот это именно money management, потому что мне кажется, оно как раз путает. Я всегда называю это управление капиталом. Это более общее понятие, которое необходимо, которое по сути включает в себя риск-менеджмент. Я не буду там конкретно расписывать, там, что, как нужно контролировать риски, там, какие там, не буду приводить теоретические знания, которые в огромном количестве присутствуют в интернете, никто их не соблюдает, хотя все их читают, периодически где-то там для себя делают заметку, да, это классно, да, это нужно делать, но никто это реально не выполняет. Поэтому я просто в дальнейшем покажу уже там, где мы будем рассматривать роботов в той главе. Подробно рассмотрим мы, как при помощи роботов легко и быстро начать контролировать свои эмоции. И это будет более эффективным, чем огромные психологические курсы, которые очень сложные, очень в понимании, которых, которые очень не хочется проходить всем трейдерам. Все хотят уже быстро начать торговать. И это действительно можно сделать, поручив управление. Если у вас, как я говорил, нет за спиной досмотрщика с палкой, который будет вас прокомбить, то это можно поручить все роботу. Он сделает это для вас безучастно, спокойно и более надежно. Это будет у вас контроль. То есть от управления капиталом – это вот такое общее понятие, когда вы э, смотрите, как вы распределяете деньги между различными стратегиями, тактиками, э, как вообще устроен ваш э, финансовый поток, ваш личный финансовый поток. То есть, откуда вы деньги получаете, вы же где-то должны заработать, после этого вы их несете на биржу. И очень часто, что люди заработают огромные средства, где-то занимаясь бизнесом, приносит на рынок и сливает десятки миллионов просто за несколько месяцев. Это ужасное нерациональное использование своих средств. Я рекомендую, что у вас, надеюсь, что у вас такого не произойдет. А вот риск-менеджмент это конкретно управление рисками от какой-то уже непосредственной сделки в какой-то... Что это включает в себя? Это включает в себя установки стопа, то есть максимальный риск, учет проскальзывания, которое может при стопе возникнуть. Это ваш профит, где вы будете крыться. Возможно, это тактика усреднения, перезахода в позицию. Ну, Тактика перезахода в позицию для скальпинга – это уже более такое экзотическое понятие, потому что скальпер скорее должен открыть сделку и закрыть, если она пошла против него, и открыть новую. То есть вот это что такое скальпинг. То есть здесь не должно быть как в долгосрочной позиции, когда вы сидите неделями и вы действительно там можете часть позиции покрыть, чтобы вам легче было пересиживать, перенести стол без убыток. Нет, скальпинг это быстрый вход и выход. Здесь не нужно особо думать, хотя мы будем также включать некие скальперские стратегии, которые подразумевают более длительное нахождение в сделке. Но ну, это будем уже в следующий график конкретно рассматривать э, по каждой стратегии отдельно. То есть мы будем говорить о риск менеджменте вообще примененно к скальпингу. Немножко если э, риск менеджмент, когда вы используете, когда вы занимаетесь инвестициями, некое другое. Инвестиции в принципе не подразумевают стопов, точнее они есть, но это не стопы на биржевом рынке, это не стопы по цене. То есть там скорее должен быть стоп по финансовым показателям компании. А здесь стоп непосредственно вы смотрите на график или смотрите в стакан, и у вас четко должен быть в голове стоп. Вот в скальпинге он, во-первых, очень часто бывает в голове, и с этим надо смириться, и надо поэтому иметь железную дисциплину. И он должен быть обязательно. Не обязательно его ставить, но он должен быть обязательно. Некоторые некоторой я уже говорил, что вообще невозможно установить стоп там, в стакан или на биржу. Только в голове он у вас может быть. И контроль при помощи роботов-помощников, в частности, робот-риск-менеджер. Я сейчас открою Quick и покажу просто, как он выглядит. Это такая достаточно, с одной стороны, простая программа, но очень функциональная, если ее грамотно использовать. Риск-менеджер от последней версии подразумевает контроль по двум секциям, фондовый и срочный. Но самое главное, это срочная секция, потому что здесь есть плечо. Есть, здесь вы вносите не всю сумму за покупаемый актив, а вносите лишь гарантийное обеспечение. Поэтому риск у вас здесь повышенный. То здесь вы не можете как на фондовой секции до купить акцию и пересиживать ее там долгие годы дожидаясь когда она вырастет в цене здесь это невозможно потому что вскоре когда вы берете здесь по сути заемные деньги то есть гарантийное обеспечение позволяет вам брать заемные деньги у брокера а, то есть э, брокер вам позволяет зайти с плечом но он не позволяет залезть в чужие деньги. То есть вы-то вроде как берете плечо, но на самом деле брокер вас начинает тут же крыть вашу позицию, если вы начинаете залезать в его деньги. То есть он не даст вам использовать его деньги. Плечо хорошо, когда у вас всегда все идет в профит. Или когда вы берете и у вас очень маленькие короткие стопы. И хорошая стратегия. Но если вы начинаете инвестировать на заемные деньги, вот это вот хуже ничего не придумаешь. То есть этого не должно быть. Вот конфигуратор для настройки параметров. Все очень просто. Кто будет отдельно заказывать роботов, там каждому роботу подробная видеоинструкция, как все настроить. Я сейчас это, в это вдаваться не буду. Просто вы должны понимать, что вот это вот такая достаточно простая программа с небольшим количеством настроек, которые контролируют вас по самым основным параметрам, которые, вот эти вот параметры, они уже, эти параметры проверены годами и уже применялись на практике. То есть вот это лимит на день, это ограничение по счету, ну это э, даже реже применяется. Самое главное ограничение по количеству сделок на день, если вы не хотите много совершать сделок. Это ограничение по максимальному количеству убыточных сделок, по количеству убытков подряд. Ну У скальпера не должно быть, не должно быть ограничений по количеству сделок, это больше для внутридневных трейдеров которые должны качественно выбирать свои сделки скальпера это этот просто ограничение можно не использовать но максимально убыточный сделок подряд обязательно вот этот параметр надо применять потому что если у вас что-то пошло не так вы не чувствуете рынок вы совершаете что-то убыток убыток убыток это неправильно скальпер должен совершать больше 50 процентов однозначно прибыльных сделок потому что это не долгосрочная торговля и следующая штраф после убыток у серии убытков подряд то есть это время, когда вы можете привести свои эмоции в порядок. Вы спокойненько там полчаса посидели, пошли даже посмотрели телевизор, выпили кофейку и ваши э, нервы пришли в порядок. Вы можете начинать с чистого листа и спокойно торговать. То есть трейдер мыслит адекватно только он, когда вне сделки. В сделке трейдер уже не адекватен, Поэтому все планы на сделку вы должны придумать, вы должны, точнее не придумать, вы должны иметь план сделки до того, как вошли в нее. Вошли, все, вы действуете как робот. И только такое действие я считаю правильным. До встречи в следующем уроке.